Очень хорошие заработки мы планируем, естественно, через наш хэтж-фонд, который будет открыт, мы планируем до июня месяца, где тоже будут ну, фактически гарантированные доходы, связанные на финансовых рынках, особенно связанные с обеспечением ликвидности. Сегодня мы уже имеем переговоры с организациями, с компаниями крупными. Не буду говорить про какие страны которые хотят отцифровать все свои бизнесы через наш блокчейн и через потом вывести, естественно, сделать секьюрити токены. И на следующей неделе у нас будут раунды переговоров уже. Там капитала достаточно очень сильные. Да? Это тоже будет заработок наших. Вот UNTB токены, они в спросе будут, они начнут расти. Да? То есть по нашим планам при запуске блокчейна, где UNTB сейчас там один цент стоит, да, при запуске блокчейна к следующему году он должен подняться в цене ну, как минимум от доллара до 5 долларов за один UNTB. И те, кто будет, ну, называется, не манит, да, а вы UNTB получаете за счет того, что вы ложите в стейкинг, да, то это <coughs> действительно очень серьезный момент будет для получения токенов, которые, ну скажем, будут пользоваться большим спросом. И самое главное – мы стратегию немножко меняем по нашим инвестициям в разные направления, где в первую очередь мы будем вкладываться в финансовые рынки с гарантированным доходом, где мы полностью можем контролировать и управлять процессами. А таких вот рынков, ну, пример просто приведу, да, что при создании криптофиатного обменника, при тех планах, которые мы имеем, ну, это примерно будет объем криптофиатного обмена, ну, в среднем минимум от 100 миллионов в день, да. а там есть достаточно хорошие доходы. Но для того, чтобы эти доходы были, необходимо обеспечение ликвидности. То есть, чтобы был объем 100 миллионов в день, значит, примерно 10 миллионов долларов нужно положить в обеспечение ликвидности, ну, чтобы в день делать 100 миллионов. Да? А, так вот, в этом есть достаточно хороший потенциал роста и прибыли. То есть там прибыли, ну, скажем так, в среднем, которые я вижу, это минимум от 2% до 10% в месяц. Ну, минус налоги, да, вот чистыми, что останется. И это не просто там, слова, что это вот так вот мы можем зарабатывать. Это э, на обеспечение ликвидности. То есть, кто понимает, что такое обеспечение ликвидности, тот, ну, наверное, понимает, что, о чем я говорю. Тот, кто не понимает, конечно же, ищите в интернете, узнайте, что это такое, но это одна из вещей, которая помогает любому токену, любой валютной паре, так вот если вкратце сказать, да, быть на плаву и торговаться. И вот для того, чтобы она была на плаву и торговалась, необходимо обеспечить ликвидность под эту валютную пару либо криптовалютную пару. И те компании, те финансовые структуры, которые обеспечивают ликвидность, они имеют достаточно, ну, достаточно хорошие э, прибыли, потому что это фактически можно сравнить. Я, как знаете, вот в детстве занимался валютой, наверное, кто-то слышал эту мою историю, когда я приехал в Мурманск И начал понял, что такое валютный обмен, когда ты покупаешь вот тут, вот внизу у моряков по 20 рублей, по 18 рублей, а идешь там на третий этаж, колючика, продаешь уже по 25 рублей, да? И когда я когда это увидел, у меня знакомый этим занимался, я думаю, блин, мне на первые 100 рублей. Я пошел на базу овощную, заработал. Тогда был Мурманске жил, там мне 21 год был, 22. И на базе заработал за 5 дней 100 рублей. Там примерно по 20-25 рублей в день я зарабатывал. И вложил эти деньги именно в первые доллары свои. Я за неделю из 5 долларов сделал 100 долларов. Ну, чтобы понимали, да? И я... Пример. У меня есть курс по трейдингу. Сейчас, кстати, мы тоже после нового года начнем курсы по трейдингу вести, потому что наша цель в следующем году 100 трейдеров, чтобы у нас было. И мы будем обучать, как работать на разных площадках и как нужно работать. И как портфель создавать, расширять портфель. Я вкратце сейчас расскажу об этом. Так вот, финансовые институты и структуры, Финансовые группы, которые обеспечивают ликвидность – это достаточно ну, сильный, гарантированный доход. И тот, кто, может быть, работал в банковской сфере, помнит такие вещи, когда э, с одного банка, вот у меня банкиры знакомые были, управляющий банка, звонит, э, вернее, к нему звонит и говорит, «Блин, слушай, блин, мне, нам, нам на выходные нужны деньги. Говорит, по сколько покупаете? По столько». «Нет, вот я продам по столько». Я тогда слушал, это был где-то 2002 год, 2003, говорю, как они покупают деньги? Говорит, ну есть такая штука, когда нужно срочно другому банку деньги, и мы внутрянка им отдаем, и за это нам платят процент. То есть я посмотрел там процент, ну вот если так перевести на годовой, на месячный процент, тогда да, это было примерно 25-30% в месяц. Я говорю, а что они дурные платить? Ну, говорит, ну, им срочно надо. Потом, когда я начал изучать все эти вещи, связанные межбанковскими операциями и так, далее, и так далее, я понял, на чем они зарабатывают. Они зарабатывали на рынке Форекс, только не рынок Форекс, вот этот, который валютные пары, вот этот кухонный Форекс, да, а реальный Форекс, потому что Форекс – это обмен валюты во всем мире, да. И когда они знают, что в понедельник будет вот такая вот, Курс доллара к национальной валюте, да, они сегодня готовы купить вот за столько, потому что они заработают в понедельник уже там хорошие деньги, когда в 12.00 объявят Центробанк курс доллара к национальной валюте. Да. То есть, я когда эти вещи изучал, думаю, блин, это же пипец-шоколад. То есть, то, что я занимался валютой, это так, детский, детский садик оказывается. Оказывается, здесь вот такие вещи. И почему нам нужны банки? Потому что когда у нас будет межбанк, то есть когда у нас будет в Штатах банк в Европе, в России, в Индии, во Вьетнаме, в Южной Америке, в Австралии, да, у нас наступает межбанковская деятельность. Межбанковская деятельность, там вообще ну, достаточно хорошие прибыли могут быть. И здесь я знаю, что люди, которые сейчас в арабских стран, и вы писали, что вы не хотите, чтобы мы зарабатывали, на банковском деле. да, Но сейчас я вам говорю не о том, что банки зарабатывают двумя путями. Первый путь – это раздача кредитов и загнать людей в кредиты. Да? Мы этим заниматься не будем, вообще нам это не нужно. А именно обслуживать свои компании в разных странах и тут же, ну скажем, зарабатывать, потому что другие финансовые структуры так зарабатывают, то вот эту прибыль мы потом берем и распределяем, где у нас в сети. То есть мы в любом случае ты этим пользуешься, в любом случае ты бы заплатил бы только в другой финансовой э, системе, да, в другом банке, а ты платишь здесь, в своем банке, в своем межбанковской системе, в своей финансовой группе. Да, и все эти прибыли никуда идут, в дивидендный доход. Естественно, э, такого еще никто никогда не делал, и не знаю, будут делать или нет, кроме нас. Но то видение, которое мы имеем, э, я понимаю, в чем будет состоять конкуренция в ближайшие 10 лет, она будет состоять именно в том, что нужно будет поощрять своего клиента. Вот у нас акции Zoom есть акции других компаний Если вот <смех> я просто удивлен, что есть компании, которые ну, просто не платят дивидендов. Вот Баба компания она не платит дивиденды, хотя там прибыли ну, достаточно хорошие, иногда 60-80%, если не ошибаюсь, 2018 год, Алибаба 80% заработала денег, а дивидендам не платит. И в ближайшие 10 лет наступит вот эта конкуренция, и я очень рад тому, что мы в данном случае даже по нашим планам гораздо находимся впереди, чем те конкуренты, которые у нас появятся. Ну, простой пример вам приведу. Facebook в прошлом году, вы знаете эту историю, они замутили такую штуку, когда хотели создать Libra, и там порядка 30 ведущих компаний. Amazon была, технологические компании, то есть, ну, доста то есть компании ориентированы на потребительский спрос, да? то есть на потребителя. То есть всех зарубил полностью Либру. И там была проблема. Почему? Потому что они сначала эту Либру денег взяли, да, а потом пошли все. Естественно, у них была проблема. Ну, естественно, я думаю, Фейсбука, эта идея, она ну, как бы будет дальше, и они будут дальше продвигать. И вполне вероятно, что в продвижении этого всего, скорее всего, это будет один из таких сильнейших конкурентов. И... Конечно же, Facebook то, что они хотели сделать, скорее всего, наверное, смогут сделать, я так думаю. И это будут прямые конкуренты нашей деятельности, но мы сможем их обогнать по одной простой причине, потому что мы всегда будем делиться. И вот вы видели даже в отчете Валентина, где на эвенте мы заработали денег, да, у нас же были продажи билетов. И вот 500 тысяч, которые у нас чистыми остались, мы куда отдаем, отдаем нашим партнерам? Если говорить вот об академии частного инвестора, то, что мы хотим сделать, вот в образовательном секторе никто никогда этого еще не делал. Мы будем первой компанией. Есть компании, которые уже пытаются это сделать и пытаются в 2022-2023 году выйти на IPO. Вы же знаете наши планы, мы сейчас работаем в этом плане. У нас примерно на 95% что IPO у нас будет в те планы, в те даты, которые мы планируем в 2021 году, как раз на десятилетие Академии частного инвестора.